Что ты бродяж? Ничего, бродяжничу. А что ты на кепте? Рисунок, логотип. А что ты тут шукаешь? Украинцев шукаю. Что что шукаешь? Украинцев. Украинцы. Не, украинцы. Ну. Украинцы. Ну, я шукаю украинцев, а там кто находится, не знаю, но я украинцев шукаю. Так нема таких, как украинцы. Нема, а я нахожу, находятся. Есть укра... такие, как украинцы. Не украинцы. Нет, то, что они называют себя украинцами, это как бы не делают их украинцами. Они так и есть украинцы. Хорошо, по твоей, твоей логике, где украинцы – це кто? Как они себя выдают? А Громадяне Украины А, то есть, если он живет в Украине, имеет паспорт, то он типа украинец Украинец, да, все правильно. Украина — страна, он украинец Нет, не, не нема такой страны, как Украина. Есть такая не... страна, как Украина Нет, просто вы называете по-другому, а так все правильно Ну, блядь, что-то, все типа на английском языке на других можно. Ну-ка на английском. Начинает... На английской скажи. Как звучит по-английски? Украин. На что ударение? На ю. Украина. На ю? Украин? У тебя так? Украин. Украин. Украин. Так ты сам говоришь на ударение, Украин. На Сам произносит ударение на а, говорит. Сам главное ударение ставит. Украин. Ну говоришь на Ю. Слышишь ударение на Ю? Юкраин. Ну, слышишь ударение на Ю? Где он на Ю там? Украин. Юкраин. Юкраин. Сам главный говорит Украин, Говорит, видишь, на Ю ударение. Чувак с ударениями вообще не разобрался.